Друзья, с вами на связи Денис Залевский. Сейчас запишем с вами небольшое видео, в котором разберем базовые понятия о относящейся к системе биткоина и так далее, то есть всех криптовалют. Мы развиваем, как вы знаете, народную криптовалюту Призм но как бы вот есть такой ресурс в сети то есть многие люди не знают даже ну, простых базовых вещей да? я до недавнего времени тоже не особо углублялся в эту тему пока не познакомился с призом то есть не изучал и поэтому я думаю будет всем нам полезно кто не знает да вот этих всех терминов базовых их разобрать то есть зачитать, что они означают. Вот, есть несколько слов, без которых не обходится ни один разговор о криптовалютах. Для того, чтобы лучше разбираться в этой теме, вам необходимо четко понимать, что эти слова значат. <coughs> Базовые понятия, относящиеся к системе биткоин. Для начала вам необходимо знать <coughs> следующие четыре слова, относящиеся к сети биткоин. Криптовалюта – это технически сложная штука. Однако, если вы знаете эти четыре базовые вещи, то сможете понять, на чем основана вся сложность. Блок. Что такое блок? То есть, каждая транзакция, происходящая в сети, записывается в файл размером 1 мегабайт, который называется блоком. Такой блок содержит несколько последних транзакций, совершенных в сети биткоин. Можно сказать, что это своего рода реестр ну или блокнот. Блокчейн. Мы знаем, что блок это реестр последних транзакций, совершенных в сети биткоин. И мы также знаем, что размер блока ограничен одним мегабайтом. Но это означает, что один единственный блок не может вместить историю всех транзакций, сделанных в сети. И поскольку история транзакций не вмещается целиком в один блок, на помощь приходит цепочка блоков или блокчейн. То есть блоки надстраиваются и новые, содержащие последнюю информацию о совершенных транзакциях, вытекают из старых, где записана история транзакций в сети биткоин. Таким образом, в блокчейне содержится информация о всех транзакциях, когда-либо совершенных в системе. То есть, чтобы вы понимали, блокчейн присутствует в, любых, в любой криптовалюте. То есть блокчейн это цепочка блоков. В каждый блок записываются все транзакции, то есть кто кому скинул монетку, сколько там и так далее. Ноды, узлы. Каждый компьютер, подключенный к системе биткоина, считается нодой. На каждой ноде хранится копия блокчейна, и с ее помощью происходит подтверждение операции или отказ. Если нода обнаруживает, что большинство других узлов не принимает тот или иной блок, то тоже отказываются его признавать. То есть что это значит например у меня в призм вот есть вот 608 монет да а я например нажму продать да и нажму там ну цифру 1000 монет и мне придет отказ потому что эта информация будет неверна. то есть информация о количестве моих монет содержится в блоке да в каком-то и соответственно если я наберу да, там неверную цифру, которая у меня не существует, то остальные блоки из цепочки обнаружат, что информация неверная и откажутся ее принять, то есть последует отказ. Ноду может установить каждый человек в системе призм, у кого есть 1000 призм и более. И Нода, то есть у кого установлена нода, становится администратором в системе и его компьютер уже генерирует блоки для цепочки блокчейн. И соответственно, если через сгенерированные вами блоки проходят транзакции, то вы получаете комиссию, которая заложена в этих транзакциях. Майнинг. Майнеры это те люди, которые держат всю систему на плаву. Они занимаются собственно добычей, подтверждением транзакций, добавлением в блокчейн новых блоков и эмиссией новых биткоинов, когда получают свое вознаграждение за создание блока. То есть тут описано у нас э, этот текст для биткоина. А мы еще по ходу добавляем, то есть отличия да, какие есть. То есть в призм у нас не майнинг, у нас парамайнинг. То есть э, комиссию можете получать только если установите себе ноду. А в биткоине вам нужны целые ангары э, ферм майнинговых, чтобы э, каким-то образом выделяться, да, э, скажем так, ну иметь какой-то оттуда прибыль. Как добывать биткоины? Майнинг для чайников. Биткоин-майнеры работают на мощных компьютерах, которые пытаются решать сложные алгоритмы, необходимые для подтверждения блоков и эмиссии новых блоков биткоинов. Майнер, создавший новый блок, получает в награду новенькие биткоины, зачисляемые первой транзакцией в следующий блок. Но это только в том случае, если система примет этот блок. То есть, чтобы система приняла блок, это э, как бы на удачу все эти майнеры делают. То есть, чтобы сошлись там цифры, и система приняла блок. В настоящий момент размер вознаграждения за создание блока составляет 12,5 биткоинов. Кроме того, если майнер создает блок, ему выплачиваются комиссионные сборы за транзакции, совершенные в этом самом блоке. Вот. Ну если раньше в самом начале да, развития биткоина достаточно было там, мощного компьютера, там, нескольких видеокарт, например, и так далее. На данный момент, повторюсь, нужен ангар огромный с установкой вот этих, то есть, чтобы полный ангар вам забить компьютерами, то есть видеокартами, подключенными к сети. Базовые понятия, относящиеся к экономике биткоина. Альткоины. Альткоины это криптовалюты, торгуемые на биржах. Биткоин обычно является главным блюдом. А эфир выступает в качестве гарнира, но в меню есть и другие криптовалюты. CoinMarket... на сайте, да? Сайт CoinMarketCap содержит информацию о 1380 различных криптовалютах. То есть представляете, какое огромное количество криптовалют на сегодняшний день существует. И один только призм отличается от всех этих криптовалют. Просто фундаментально. Расскажу об этом в конце видео. Когда дочитаем статью, расскажу в чем отличие. Первичное размещение монет ICO. Цель ICO, как и IPO, то есть это биржа. Сбор средств для развития бизнеса. На ICO компании предлагают желающим приобрести виртуальные токены которые можно продать, обменять на другие валюты или использовать в будущем для получения товаров и услуг от выпустившей их компании. Холд. Hold. Ходлинг. Hold. Позиция – ходл. Ходлинг. Позиция, когда владелец биткоинов воспринимает их как долгосрочную или вечную инвестицию, а не занимается активным трейдингом. То есть активный трейдинг – это купить, подороже, купить подешевле, продать подороже с целью извлечения прибыли, да, или покупает их на короткий период времени. То есть вот можем нажать, да, на активный трейдинг. Покупка и продажа ценных бумаг с целью открытия позиций на короткий срок. Как правило, не более чем на один день. Цель активной торговли, как инвестиционной стратегии, получить выгоду от краткосрочных колебаний цены. Поэтому часто она используется применимо к финансовым инструментам, пользующимся более высоким спросом таким как акции, валюты, опционы и производные от них. Активный трейдинг считается одной из самых спекулятивных торговых стратегий. Ну, то есть, э, понятно, да, что, что это такое. А... Так. Слово «ходл» появилось в 2013 году, когда один из посетителей форума BitcoinTalk.org случайно заглавил свой пост «I'm Hodling». Вместо Ам Holding я не продаю. С тех пор это стало популярным мемом в мире криптовалюты. В английском языке слово HODL может употребляться как существительное, прилагательное или глагол. Настоящий ходлер ни за что не продаст свои биткоины, пока не будут добыты все 21 миллион монет. FAD. Когда в криптосообществе отказываются, а отзываются о чем-то как о FAD, от английского fear unkertankti doubled, страх, неуверенность, сомнение. Обычно это означает, что сама по себе эта информация не так важна. Но вот возникающие в связи с ней слухи могут повлиять на курс биткоина. Например, многие восприняли как фат новость о том, что Китай запретил майнинг биткоинов. Вот майнинг, да, у нас что такое майнинг? Процесс, с помощью которого транзакции подтвержда... проверяются и добавляются в публичную бухгалтерскую книгу, известную как блокчейн, а также средства, с помощью которых освобождается новый биткоин. Любой человек, имеющий доступ к интернету и соответствующее программное обеспечение, может участвовать в добыче. Процесс майнинга включает в себя составление последних транзакций в блоке и решение сложной вычислительной задачи, участник который первым решает задачу, получает возможность поместить следующий блок в блокчейн и претендовать на награды. Ну не участник решает, а компьютер. <coughs> награды, которые стимулируют добычу, включают в себя комиссионные с транзакции в блоке, а также новый биткоин. Новости, попадающие в категорию FAT, скорее являются слухами или инсинуациями Они важной информации о последних событиях. FAT возникает когда кто-то начинает говорить о якобы имевшем место событий и прогнозировать на основе этого некое будущее для биткоина или других криптовалют. Теперь, когда вы познакомились с самыми употребительными словами из лексикона криптовалютчиков, можете блеснуть эрудицией, когда в компании зайдет речь о блокчейне и криптовалютах. Ну вот сейчас расскажу вам фундаментальные особенности, чем Призм у нас отличается от биткоинов и всех остальных, вот, как мы видели, 1380 криптовалют. Биткоин и также другие криптовалюты по его типу ⁇ это Proof of Stake, то есть Proof of Work. То есть приходится... То есть, как сказать? Система, созданная изначально как децентрализованная, постепенно центруется в одних руках. В руках тех, у кого сосредоточены самые большие мощности по майнингу. На данный момент это Китай. То есть у них там стоят огромные ангары. Можем даже вот сейчас прям по ходу дела набрать и посмотреть. Огромные ангары, там находятся эти майнинговые фермы. И у них сосредоточен 51% от всех мощностей. Соответственно, в их руках управление э, сетью биткоина. Ну и также эта сеть, э, э, как эта валюта, она очень подвержена рискам, потому что эти самые ангары там можно взорвать, можно что-то еще там отключить их специально. Да? То есть, как вы знаете, в Китае биткоин запрещен. Вот и... Поэтому ничто не составит им труда, да, взять как бы и отключить, просто зациклить на себе уже все большие мощности, как они это сделали. И взять их просто отключить потом. Все, биткоин остановится. Вот видите, да, огромные стеллажи. Вот в каждом этом стеллаже есть, стоят вот эти вот видеокарты, то есть производят вычисления, создают новые блоки. Представляете, да, вот вы дома там поставите компьютер, например. Что ваш компьютер может сделать по сравнению вот с такой фермой? Это просто будет, ну, муравей. Никто его даже не заметит. То есть видите, да, какие огромные. Вот раньше, да, с такого начинали, то есть майнеры. Теперь, если вы такую вот ферму соберете, она вам, в принципе, ну, ничего не даст. Вы на ней никогда ничего не заработаете. Вот сейчас таким образом зарабатывают э, на фермах. Вот так вот это дело происходит. Ну ладно, поехали дальше. <coughs> Остальные криптовалюты, которые основаны на базе технологии Proof of Stake, то есть э, это технология парамайнинга, ну они о ней говорят, как бы, да, но ну, ну, пока еще она не у всех запущена то есть работает она сейчас в призм очень замечательно. Технология парамайнинга то есть это нет привязки к материальному, то есть монета растет до виртуальном пространстве, не нужны майнинговые фермы и так далее. В этой в этой сфере в этих криптовалютах это эфириум и подобные им также они были созданы как децентрализованные, но они также центруются в руках тех, у кого самые большие финансовые вложения в этой валюте. Соответственно, достигается 51% в одних руках и вуаля, приехали. То есть, все, мы вернулись в систему ФРС, да, где мы сейчас находимся. То есть, если вы знаете, что ФРС печатает доллар, под ФРС в управлении находится международный валютный, Банк, ну, либо Международный, международный Валютный Фонд, там по-разному его называют. А у него в управлении уже находятся центробанки всех стран. Соответственно, это, это централизованная система. А, центра, то есть центральное управление там находится ФРС, да, оттуда про, произрастает управление. То же самое происходит, вот как я сейчас объяснил, с остальными криптовалютами. В чем различие призм? То есть призм принципиально отличается от этой системы тем, что она децентрализована изначально. И в ее исходном коде заложено то, что она в принципе не сможет центроваться никогда да, в одних руках. Потому что как только вам подарили монетку, либо вы купили какое-то количество монет призм, приобрели, все, вы становитесь их полноправным хозяином. Они нигде не крутятся, то есть у них не скачет, а, ну, сейчас мы про цену попозже поговорим а, то, и, а, это ваши личные деньги и у вас идет вы наблюдаете у себя в кабинете что идет процесс парамайнинга то есть вот мои монеты плюс моя структура которая э, я уже э, составляет больше 1300 человек и э, монеты в моей структуре все эти три фактора Умножаются между собой и я получаю процент э, вот этого парамайнинга. То есть чем э, выше этот процент, тем быстрее идет счетчик. То есть все крутится, вот монетки набегают, набегают, набегают. И соответственно тем самым происходит рост. Рост этот не зависит ни от каких факторов, он просто идет. А, насчет колебаний цены. То есть о чем мы говорили вот в, в начале видео. Когда читали о, о, активный, про активный трейдинг, да, то есть это просто спекуляция. То есть сидят спекулянты, под, про, покупают дешевле, продают дороже и таким образом наживаются. Да. А в системе призм такого не будет. Такого нет. То есть это, это тут такое не предусмотрено. На данный момент начальная цена одной монетки призм 1 доллар. На ICO призм не выходит. Но в феврале, в марте будет цена повышаться, так как уже с паромани на больше 15 миллионов монет. Как только дойдет эта сумма до 30 миллионов монет, автоматически криптовалюта призм попадет на ICO. Да? И, например, на бирже, да, вот на этой бирже, где там все спекулянты торгуют, Цена у монеты Призм, например, будет 100 долларов. А у нас в системе, в системе Призм, она будет покупаться по 60. Для чего это сделано? Для того, чтобы, если какие-то там будут скачки, ну, потому что мы понимаем, да, что вот на этой, на ICO, на бирже про, постоянно происходит, да, то есть э, вибрация курса, то есть вниз-вверх он прыгает то у нас он стабильный, потому что призм – это платежное средство, это не ценная бумага. То есть биткоином вы не сможете рассчитаться в магазине, потому что цена у него постоянно меняется, каждую секунду. У призм цена стабильна. И для этого именно сделано вот такое. То есть э, стоит на ICO призм 100 долларов, да, а у нас он 60. Потом, например, на следующий день… Упала на ICO там, цена на призм, да, например, стала 50. У нас он по-прежнему остался 60, то есть цена неизменна. И за счет запаса, то есть мы держим вот эту цену. <coughs> Если вы сразу не поняли, о чем я вам говорю, то можете посмотреть видео, которые будут находиться в описании под этим видео. И вы там найдете много полезных видео на эту тему. Ну а сейчас благодарю всех за внимание. И до новых встреч.